Ой, песню бой. А да. Служили два друга в нашем полку. Бой, песню бой, И если один из друзей грустил, Смеялся и пел трудой. И часто ссорились эти друзья, Ой, песню, любой. И если один говорил из них да, Нет, говорил другой. И если один говорил из них да, Нет. Кто бы подумать, ребята, бы мог Ой, и песню, пой Что был один из них ранен в бою Что жизнь ему спал другой Однажды их вызвал к себе командир Ой, и песню, На север поедет один дальний восток другой. На север поедет один из вас, На дальний восток другой. Друзья усмехнулись, Ну что ж, Кустяк, ой песню, бой. Ты мне надоел, сказал один, и ты мне сказал другой под северный ветер кричал крепись пой песню любой, один из них вытер слезу роковой ладонью замахнул другой ладонью замахнул Дорогой. Наши бабушки да? если один из друзей грустил, смеялся да. другой. вы Гладный куплет не пошли. Но не для меня унылья и коста. Мы тали ковкие